9 сентября 1922 года Мустафа Кемаль Ататюрк во главе победоносной турецкой армии вошел в пылающий в огне город Измир, где в оставшихся последних очагах греческого сопротивления все еще продолжались бои. Когда его автомобиль подъехал в приготовленную для него резиденцию, он вдруг увидел греческий флаг, расстеленный на ступеньках лестницы, ведущий во дворец. Удивленному Ататюрку объяснили – что в свое время греческий король Константин, входя именно в это здание, поднялся по этим же ступенькам, растаптывая расстеленный на них турецкий флаг. И теперь вот настало время расплаты. С трудом скрывая свое отвращение, Ататюрк вышел из машины, подошел к ступенькам и, к удивлению всех собравшихся, нагнулся и поднял вражеский флаг, встряхнул его, Аккуратно сложил и обратился к собравшимся. «То, что сделал король, было низостью, которую я не повторю. Флаг – это символ, гордость и честь любой нации, даже той, с которой воюешь. Его нельзя швырять на землю и топтать. Тот, кто это делает, топчет не флаг врага, а свое собственное достоинство». В момент, когда Мустафа Кемаль произносил эти слова, в городе еще слышны были выстрелы и взрывы снарядов. Греки еще оставались врагом. Во все времена в человеческом обществе существовали определенные неписанные правила. Кодекс чести существовал и продолжает существовать в цивилизованном обществе, и нарушение принятых норм поведения чревато низведением приступившего эти правила в нижайший ранг. В обычном обществе это категория нерукопожатных. В уголовном мире это каста опущенных. На международной же арене. Это государство-изгои. Моральный кодекс, который по мере развития человечества, разумеется, тоже эволюционировал, со временем оформился на национальном уровне в законодательные акты, а на международном – в конвенции. Однако, несмотря на это, неписанные правила по-прежнему существуют. Ну, например… Подло и низко избивать слабого или нападать толпой на одного. Мерзостью считается насилие над стариками, женщинами и детьми. Глумление над трупами. Гробокопательство в поисках золотых коронок. Отвратительно стрелять в спину, бить ногой по лицу лежащего на земле, да еще и связанного человека, который не в состоянии сопротивляться. Нарушать эти правила означает не изводить себя в ранг тех самых изгоев. Или просто нерукопожатных, опущенных. Собственно, к чему мы все это сейчас вспомнили? Да, все дело в том, что на этой неделе в одной маленькой, но не в меру самовлюбленной стране успели аж четырежды пробить дно. Речь, как уже можно догадаться, идет, конечно же, об Армении. Сперва военнослужащие этой страны во время инцидента на условной границе открыли огонь по прибывшим для переговоров на их позиции азербайджанским военным. Судите сами. Четверо или пятеро азербайджанских военных подъезжают примерно к 50 армянским коллегам, и те вдруг начинают стрелять по прибывшим. Спустя два дня весь мир облетели кадры бесчеловечного обращения с потерявшимся из-за плохих погодных условий азербайджанским военным Гусейном Ахундовым. Избивать толпой лежащего на земле, изможденного после трехдневных скитаний в незнакомой горной местности и изголодавшегося человека, у которого к тому же руки связаны, могли только абсолютно закомплексованные собственной никчемностью подонки. Наспех состряпали фейковые видео, а спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил о том, что задержанный азербайджанский военнослужащий подозревается в убийстве охранника Гаджаранского медного малибденового комбината, очевидно, даже не зная что пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян к тому времени уже заявил, что улик о причастности задержанного к убийству старика просто нет. Данное заявление в Дребезге разбило еще один фейк. О том, что у азербайджанского военнослужащего был якобы обнаружен телефон убитого охранника, ведь телефон – это прямая улика. А если улик нет, то история с якобы обнаруженным телефоном – очевидно бездарный фейк. Далее произошла абсолютно омерзительная выходка на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Еще накануне руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, председатель межведомственной комиссии по координации работ по проведению чемпионата Араик Тюнян заявил следующее. «У нас была переписка со сборной Азербайджана, обсуждались вопросы безопасности». В составе делегации Азербайджана 12 человек. Они уже в Ереване, но участвовать в открытии не будут. Я уверен, что чемпионат не будет иметь политической окраски. Это будет чисто спортивное сражение. Церемония открытия будет беспрецедентной. Подобного еще не было на предыдущих чемпионатах. Мы установили высокую планку. Мы считаем, что Армения должна установить новые стандарты организации спортивных мероприятий в мире. Что ж, в какой степени еще не начавшийся чемпионат оказался не политизированным, а сражения исключительно спортивными, показала церемония его открытия, во время которой сперва был освистан выход азербайджанского флага, а затем один из организаторов мероприятия некто Арам Николян подошел к девушке, которая вынесла флаг Азербайджана, вырвал его из ее рук и мужественно поджег. Это была, конечно, великая победа храброго армянина, в его упорной борьбе с превосходящим по численности врагом, флагом Азербайджана. Проявив доблесть и отвагу, он смог сломить сопротивление противника и победил нефтегазовый Азербайджан. У себя в столице, в зале, где не было ни одного азербайджанца. Интересно, где находился этот герой осенью 2020 года? Уж не бежал ли с горящим азербайджанским флагом впереди той 11-тысячной армии спринтеров, чтобы добежать до Еревана и рапортовать о своей победе над флагом? Как тут не вспомнить случай, когда президент Ильхам награждал армянских спортсменов на первых европейских играх в 2015 году. Часть зрителей начала была освистывать, но президент повернулся к трибунам, Жестом попросил не делать этого, после чего свист моментально прекратился, и раздались аплодисменты. Вот что отличает общество, имеющее чувство собственного достоинства от касты изгоев. А ведь случай, о котором мы сейчас вспомнили, имел место в 2015 году, почти за год до четырехдневной апрельской войны. К тому времени наш народ еще не познал вкус победы. Умение достойно проигрывать присущи только достойным народам, которых затем судьба обязательно вознаграждает заслуженными победами. Более того, после того, как наша сборная отказалась от участия в чемпионате в знак протеста, ей не было позволено покинуть отель и своевременно поехать в аэропорт. То есть Армения практически держала наших спортсменов в качестве пленных, и лишь благодаря жесткому ножему Баку и международному скандалу, в который угодил Ереван, наши ребята смогли безопасно покинуть Хаястан. Армянское же общество так и не научилось достойно проигрывать. Поэтому, видать, и суждено ему остаться вечно среди нерукопожатных. Или просто опущенных.